Привет, с вами интернет-магазин Керамис. В нашем новом обзоре мы расскажем вам о душевой системе с термостатом ГРОЕ Euphoria XXL-230. Данная модель предназначена для настенного монтажа. В комплект поставки входит душевая стойка высотой 116,5 см со стеновыми креплениями и заглушками, вынос крепления для верхнего душа длиной 44 см, Верхняя душевая лейка Allure 230 на шаром креплении, ручной душ Эйфория Кьюпстик, душевой шланг 175 см, поворотный держатель ручного душа, настенный термостат с аквадимером. Верхняя душевая лейка Allure 230 крепится на шарнир с углом поворота 15 градусов. Вода подается через прорезиненные форсунки, которые легко очистить от налета. Технология SpeedClean против известковых отложений – собственная разработка компании Groer. С ней уход за душевой системой не отнимет у вас много времени. Лейка поддерживает один тип струи Rain, который мягко омывает тело под небольшим давлением воды. Верхний душ Allure имеет форму квадрата со сторонами 23 см. Ручной душ крепится на штангу посредством поворотного крепежного элемента. Вы можете отрегулировать высоту душевой лейки, угол поворота и угол наклона. Модель ручного душа Euphoria Cube Stick с артикулом 698 3.0 отличается необычным дизайном. Душевая лейка имеет форму призмы с квадратным сечением. Длина изделия 206 мм. Шланг длиной 175 см имеет гладкую поверхность. Он дополнен внутренним охлаждающим каналом для продолжительного срока службы. Еще одно приятное дополнение – конструкция гибкого шланга Twist Free предотвращает его перекручивание. Душевой смеситель с термостатическим элементом оснащен кнопкой переключения между режимами душа, а также регулировкой напора водного потока. Рукоятка термостата позволит настроить комфортную для купания температуру. Минимальный расход воды составляет 7 литров в минуту. В комплекте вы также найдете техническое руководство, инструкцию по монтажу и инструкцию по уходу. Гарантия на душевой комплект 5 лет, без душевой системы в сборе 6,6 кг. Душевая система ГРОЭ Эйфория XXL обладает лучшими качествами душевых систем ГРОЭ. Благодаря своему передовому дизайну, данная модель станет изюминкой вашего интерьера. Современная форма верхнего душа идеально сочетается с дизайном ручного душа Эйфория, отмеченного профессиональными наградами. Безупречные пропорции и последовательная геометрия. Результат – визуально привлекательные изделие, которое при этом еще и очень функционально. Технология ГРОЯ Starlight гарантирует сохранение великолепного блеска всех хромированных поверхностей на протяжении многих лет. С такой душевой системой каждое купание станет настоящим праздником. интернет-магазин Керамис. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями.